Это, скажем, восточная астрология и это западная астрология. Так вот, речь идет о том, что в восточной астрологии есть два таких лунных узла. И вот как раз сегодня, 11 числа, вот работает как раз-таки один из этих узлов. То есть, точнее, оба работают. Северный узел Луны, Node по-английски, это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 в Водолее с точки зрения физической астрологии это достаточно серьезное событие, потому что такое событие было последний раз 200, 260 там, короче говоря, 1800, по-моему, 49 год, 1849 год, то есть 268 лет, по-моему, да, получается эта разница. То есть в этот год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 как мы знаем никого еще не вылечило за все годы создания, а речь идет о каких-то серьезных вещах, вот скажем энергетическое целительство это совсем другое, которое вот буквально совсем скоро у нас будет в нашем центре, но речь идет о каких-то травах, допустим, о каких-то вещах, которые человеку надо пить для того, чтобы решить вопросы, действительно решать вопросы, потому что химия это временное, скажем, какое-то облегчение.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 и это какие-то вещи, связанные, ну, возможно, даже с богатством. То есть это позитивно, то, что вот это будет происходить. Так что, вкратце, очень-очень вкратце, Спасибо, повторяю, я не астролог, я... Ваши предсказания иногда сбываются, поэтому... Это не предсказания, я бы так сказал, это все-таки какая-то информация, да, прогноз. прогноз поэтому, да. На, есть смысл к ним прислушиваться. Ну, есть смысл Понимаете. прислушиваться, в большей степени к астрологам, они более точно скажут. Я просто даю информацию, если это будет интересно, дорогие друзья. Задавайте вопросы, мы вас перенаправим к специалистам.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 Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.